Итак, здравствуйте. Всем привет. Вот сегодня было первое видео, в котором я объяснял, как подешевле купить побольше прилипал. Прилипал, да. А сейчас дочка будет скрывать наши прилипа. Как это сделать, чтобы? Да не. О. Можно и так. Так. Что, это у, нас там... что у нас там попало? Ой. Сложно это делается что-то. Не очень это. Кто там у нас? Кто там у нас? Ой. Ой! Какое чудо боеное! Броне! Чудесное! Да, какая-то странная. Покажи, а то я это снимаю, только твой кулак. Вот у -у -у. такая красивая очень штучка. Она у -у -у -у. мне нравится. У -у -у -у -у. Давай еще скрывать. Как будто песик какой-то. И вот какая то плоская что то ой а ой ой ой ой красота? мне даже нравятся какие то клыки у нее это название сочет. мы пока не знаем да еще неизвестно а вот но... так просто отрезаем ну надеюсь будет известно вскоре может быть какая нибудь вот как в первой части альбом вый выйдет какой нибудь ну, да. А что я бы хотела... Ой! Какая красивая Ой. штучка! Очень красивая. Наверное, редкий. Ну, я не знаю. Он так блестит. Да. Угу. Здорово. А тут у нас... Ой, ой, ой, сейчас все сложнее и интереснее. Ой, какой красивый, оранжевый. Ну, какой такой. оранжевый. Да, красивенький. Вот, какая. Какие красавцы у нас. Так, теперь у нас голубой чудик. Тоже какой-то. Чудик голубой. Так, и последний пакетик. Последний на сегодня пакетик. К вам да. О, какой-то тоже красивый чудик. Итак, я вынужден. Нам повезло, нам вообще повторных не попалось. Да, вынужден вам признаться в том, что у нас без повторных. Нам просто повезло. Так, ну вот все наши прилипалки, которые нам сегодня попались. Да, красивые. Очень. Все красивые, все разноцветные, И, все разные. И, как я вижу, вроде бы нам какой-то один из редких может быть попался, вот этот. Блестящий. Возможно, возможно. Итак, подписывайтесь на наш канал Тыковка ТВ. Ставьте лайки. Изучайте первое видео, на котором я объясняю, как можно дешевле купить прилипало в комментариях. Пишите, обменивайтесь мыслями где продаются дома для Прилипал. Чудесная подводная лодка. Все, Всего доброго. Всем пока. Всем пока. До свидания.